Альяс Беляцкий, старшиня адвокат Центра весна, сейчас находится на сострее по человеческим намерениям в Варшаве. И э, находящийся тут, где собрались шматликие и представители неурадовых организаций, Украина БСЕ, э, мне не отпускает, конечно, думка про л ⁇ з нашего дневоленного активиста Дмитрия Полиенки. Литерально вот, на, на днях стало известно, что суд над Дмитрием Полиенко будет закрыт. Суд начнется 25 вересня и конечно же это абурально, потому что нарушается его правы на открытое судовое разбирательство Фактически то, что будет отбываться в этом суде, мы, ведать про это ничего не будем и есть полная подстава лечить его э, политическим взнявлением Треба сказать, что виноваты, несу президента Полиенко, имеют э, абсурдный характер Его виноваты в расплавливании э, ворожести до да милиции, что это за такая социальная группа милиция, супрац, которая уживается, может ужиться в этот Его обвиняют в образе бывшего Министра внутренних справ Шуневича, который уже не министр. И почему это является криминально отказанным за это? На мою думку, закрытый процесс отбывается тому, что э, обвинуватели, которые высовываются с опроса Змитрия Полиенко, имеют явный политический характер, и сам судовый процесс не вытремливает никакой критики – свободу Змитеру Полиенко.